Сейчас сложно, потому что бюджет а, так нормально. Ага. То есть, в принципе, есть какой-то свободный вечер на кофе, есть. пообщаться. То есть, супер, Кристина, слушай, давай. У тебя лайбер есть? А, есть. А, давай я номер запишу, я ну, созвонимся, спишемся на неделю, я тебя наберу. Хорошо. Выйдем как-нибудь вечером. Всем привет, меня зовут Максим, и я хочу оставить свой отзыв о прохождении тренинга по знакомствам и отношениям для Валеры Юрьевича. В принципе, первое, с чего хотел бы начать, это как в целом все начиналось. Я, получается приехал в незнакомый город, ну, собственно, в Минск я сам не местный, вот. и, так скажем, хотелось с большего как-то социализироваться, как-то какой-то социализации, то есть, ну, я здесь никого не знал, и, в принципе, хотелось нормально чувствовать, когда там банально общаешься с незнакомым человеком, вот, на абсолютно разные темы. И, получается, мне также всегда была интересна тема знакомства и общения с девушками, то есть еще до обучения я тоже как-то сам пробовал, подходил это делать. Но это, не могу сказать, что это было достаточно качественно. Вот. и хотелось все-таки как-то ну, прокачать этот навык и более качественно это делать. Собственно, я, получается, нашел Валеру, мы с ним пообщались на консультации, так сказать, выстроили какой-то план работы. Вот. Но единственный момент, наверное, который меня смущал, стоит идти на обучение или нет, это финансовая составляющая. То есть на тот момент я не располагал достаточным количеством финансов, чтобы ну, по сути оплатить тренинг. И меня, так сказать, долгое время очень так сказать, колыхало из стороны в сторону, стоит или не стоит обучаться. Но я сначала сходил на однодневный тренинг, обговорили все моменты, которые нужно проработать, и, собственно, вышли на практику. И в целом даже из одного дня я уже много для себя подчеркнул. И, в принципе, отзыв об этом можно найти по ссылке внизу. Вот Посмотрите, послушайте. Ну а дальше, получается... Я уже захотел пойти на полный тренинг, мне как бы захотелось поскорее решить эту проблему. Мы, получается, вышли на практику, мы выполняли абсолютно разные интересные задания, то есть это были не сугубо какие-то ну, сплошные подходы к абсолютно разным девушкам, это были задания на развитие какой-то социализации, то есть на раскрепощение, и это, в принципе, тоже было достаточно интересно. И постепенно, постепенно эти зажимы начали уходить, и мне стало достаточно комфортно себя чувствовать при общении с незнакомыми людьми, то есть не обязательно в контексте знакомства с девушками, то есть в целом просто какое-то легкое, ненавязчивое общение, вот, и это очень здорово. То есть, когда ты не чувствуешь каких-то стеснительных моментов, это прям кайф. Я очень доволен тем, что это напрямую повлияло и продолжает влиять на мои остальные сферы. Это напрямую повлияло на мою работу, на мои финансы. То есть, появилось достаточно много полезных связей и очень интересных знакомств. И вот с момента, как мы начали работать, прям это очень сильно отразилось на финансовой составляющей. То есть, так сказать, я не думаю, что это прям совпадение, но, скажем, тут все в купе, так сказать, сошлось, и сейчас все очень даже хорошо. А Что касаемо конкретно знакомств с девушками, скажу, что да, мне действительно стало гораздо проще подходить именно к тем девушкам, которые мне уже интересны непосредственно. И э, в целом я их научился заинтересовывать. Были классные свиданки. Да, где-то были и фейлы. Ну, то есть не без этого. Ну, всем учимся, это абсолютно нормально. Но в целом я научился классно знакомиться, классно проводить свиданки и классно соблазнять. И, так сказать, ну, я могу сказать, что... Я закрыл свои вопросы касаемо женщин, и сейчас я нахожусь в отношениях. У меня действительно достойная девушка, с которой мне очень классно, мы очень круто проводим время, и, в принципе, я очень доволен этим. Что бы я посоветовал парням? Ну, скажем так, если вы мужчина, я думаю, здесь много таких, вам рано или поздно... Настанет такой момент, когда вам придется закрыть этот вопрос с женщинами, и в целом вы вынуждены будете как-то становиться более социальными. И, ну, поначалу будет действительно очень дискомфортно, но в принципе с практикой, со временем это все постепенно будет уходить. Поэтому э, есть как бы два варианта. Пробовать э, все самим, то есть с методом проб и ошибок. Э, там что-то читать, что-то узнавать, пробовать на себе. Или же конкретно обратиться к тем людям, собственно, которые имеют уже колоссальный опыт в этом, которые знают, что делать, которые знают, как надо, как не надо. И, скажем, второй вариант, он значительно сэкономит ваше время, нервы. И, так сказать, вы прокачаетесь гораздо быстрее в этом. Поэтому, ну, в принципе, я за то, чтобы... Спокойно, уверенно, за короткий промежуток это все, так сказать, приобрести. И, в принципе, я никого не агитирую, но рекомендую действительно прокачиваться в этой теме, ходить на тренинги, на качественные тренинги. Вот, поэтому хорош сидеть дома и выходить. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Да, сейчас да. Стоял на переходе, увидел, что вы здесь такая симпатичная с кофе, вот решил к вам подойти пообщаться. Как вас зовут? Кристина. Максим, очень, очень приятно. А куда ездить, Кристина? А на собачью выставку. А где у нас такая? Сегодня на Манеже Динамо. Прикольно. И часто так ходите? Нет, не первый раз. У меня собака появилась, решила сходить в садискутный проход. А, то есть вы хотите свою подготовить там, да. типа, и медальки, все дела. Да, да, Я да. понял. А сами чем занимаетесь? Анализ? А, ну, контролинг, да. Контролинг. Аудит, вот этого вот система, нет? Ну, не совсем. Не совсем. Скреейтор противник. Uh -huh. Ауди, когда проверка. Я понял. А со свободным uh -huh. временем как? Ну, сейчас сложно, потому что бюджет атак нормально. Ага. То есть, в принципе, есть какой-то свободный вечер на кофе, есть. пообщаться. То есть. Супер, Кристина, слушай, давай. У тебя вайбер есть? А, есть. А, давай номер запишу, я ну, созвонимся, спишемся на неделю, я тебя наберу. Хорошо. Выйдем как-нибудь вечером, пообщаемся. 48. Будь, Кристина, кофе. Да. Хорошо, да. ловаться тогда. Кристина, ловаться. Всякий случай, Хорошо. можно ищем, Я понял. Слушай, ну, успехов тебе на выставке. Надеюсь, там, кайфанешь, так нормально. Я надеюсь, что продуктивно будет. Ну, почерпнешь что-то для себя, там, да. Для... А какой собака? А, бишон, гаванский пишон, маленькая такая. А -мо. И он больше не вырастет, да? Нет. Крошка такая. Прикольно, прикольно. Но она очень умная, цирковая. Церковая? Да. Ага. Поэтому воспитывается легко. Хорошо. Ну ладно тогда. Ладно, давай. Удачи тебе. Удачи, Все. Был рад знакомству. Я тоже.